Если вас не устроил отчет о выполнении задачи, которая была поставлена вами, то можно поставить замечание по задаче. Для этого рядом с полем состояния есть кнопка «Замечание». При нажатии на данную кнопку состояние задачи меняется на «Замечание», а в поле «Подробное описание» добавляется текст, в котором указаны дата замечаний и филы того, кто поставил замечание. То, что было написано до того, как было поставлено замечание, остается под заголовком «Исходное описание задачи». Текст замечаний пишется после FIO. Каждое поставленное замечание идет исполнителю в минус, поэтому замечание стоит ставить только в том случае, если вы совершенно недовольны результатом. Например, если вы хотели одно, а получили другое. Если вы согласны с отчетом выполнения, но есть какие-то недочеты, то их можно указать в подробном описании над исходной формулировкой задачи. Поставить дату и написать, что мы еще хотим по данной задаче, а после поменять состояние у задачи на «в работе». После того, как вы поставите замечание или укажете в подробном описании корректировки по задаче, необходимо сохранить изменения с помощью кнопок «Сохранить» или «Сохранить и закрыть».